На правильно подготовленную ногтевую пластину наносим базу 7ЛАК Base, не забываем про свободный край ногтя. Сушим в лампе в течение 5 секунд. Наносим тонким слоем цвета 172 и 0,39, не забываем про свободный край ногтя. Сушим в лампе в течение 20 секунд. Наносим второй слой гель-лаков 172 и 0,39, не забываем про свободный край ногтя. Сушим в лампе в течение 20 секунд. Наносим узор цветом 039 с помощью кисти под номером 0002. Сушим в лампе в течение 20 секунд. Наносим цвет 172 с помощью кисти под номером 0002. Сушим в лампе в течение 20 секунд. Наносим цвет 031 с помощью кисти под номером 05. Сушим в лампе в течение 30 секунд. Наносим второй слой цвета 031 с помощью кисти под номером 0002 и кисти под номером 05. Сушим в лампе в течение 30 секунд. Наносим топ без липкого слоя Семилак Топ НОВАЙП. Вайп. Не забываем про свободный край ногти. Сушим в лампе в течение 20 секунд. На безымянный палец наносим бархатный топ Семилак Топ Мат Тоталь. Сушим в лампе в течение 20 секунд. Снимаем липкий слой с просушенного топа Семилак Топ Мат Тоталь. На безымянный палец наносим топ без липкого слоя Семилак НОВАЙП. No Сушим в лампе в течение 20 секунд. Наносим узор с помощью гель пасты White Cream Art и кисти под номером 0001. Дополняем узор с помощью дотса под номером 01. сушим в лампе в течение 20 секунд. Наносим маникюрное лимонное масло на кожицу вокруг ногтя по окончанию маникюра. Маникюр готов!